всем привет сегодня у нас выходной с утра хотел поехать на рыбалку но как видите погода начала капризничать и пришлось это дело отложить поэтому сейчас перейдем в мою мастерскую и будем делать очередную самоделку для рыбалки погнали сегодня я вам хочу показать как легко и быстро можно сделать отличную ловистую снасть под названием резинка именно для ловли карася и другой мирной рыбы которая будет отлично работать на озерах и реках с маленьким и слабым течением. Вот этот покупной наборчик валялся у меня несколько лет. И сейчас я его применю. А именно мне понадобится с него только вот эта вот резина. Основная леска у меня будет толщиной 0,5 мм. Поводочки я буду делать из лески толщиной 0,3 мм. Соответственно понадобится еще несколько крючков. Вместо грузила можно использовать простую какую-нибудь любую железяку. Весом от 200 до 400 грамм. Это для того, чтобы можно было спокойно закидывать с берега, а не завозить груз с лодки. Также потребуется кембрик, немного провода, на который спокойно можно насадить кембрик, чтобы он на нем сидел туго. Вот как видите, он налазит, но сидит жестко. Лизинка толщиной 2 миллиметра, длина ее составляет 5 метров. Соответственно, основной леске мне потребуется около 25 метров, это будет с запасом. Сразу же отрезал вот эти вот соединения с узлами. Потому что на нее надо обязательно одевать какую-нибудь трубочку. В моем случае это старая капельница. То есть вот она хорошо туда заходит. Завязать и вот такими уже петельками крепить. Сразу же отрезал два кусочка. Такой петельки будет достаточно. Теперь продеваем саму резинку. И здесь завязываем обычным узлом. Обязательно резину нужно смачивать. Чтобы узел не подгорел. Вот так вот перекинули. В водичку можно наслюнить и затягиваем. Подтягиваем именно вот сюда, вот к этой капельнице. Вот примерно что получилось. Теперь дальше делаем еще один контрольный узел. Также смочили и завязываем. Вот это вот, друзья, уже и будет правильное соединение. А не то, что было именно на покупной. Лишний хвостик можно откусить. С другой стороны поступают точно так же. Сама резина растягивается приблизительно в 5 раз. вот Грубо говоря, 2 сантиметра отмерил. Вот спокойно даже до 12 растянул. Ну то есть вот 5 раз это самое то. А стольку, поскольку здесь 5 метров резины, значит рабочая длина будет 25 метров. Ну с запасом, то есть отмотаю лески 30 метров. На покупной резинке стояли вертлюшки. но я буду делать обычные петли. Так будет надежнее и меньше будет привлекать рыбу и пугать. Тот край, который будет цепляться к леске, оснастил вот таким карабинчиком с Отматываю основную леску 30 метров. После того, как отмотал, с одной стороны делаю петлю обычным двойным узлом, можно тройным. Также не надо забывать смачивать. Эта петля будет цепляться вот за этот карабинчик. Чуть не забыл, перед тем, как завязать петлю, нужно одеть 5 кусочков кембрика на основную леску приблизительно по сантиметру длиной резинка у меня будет состоять из пяти крючков чембрики на месте после этого завязываем петельку дальше от этой петли отступаем 60 сантиметров И здесь у нас будет первая петля для крепления поводочка вяжу также обычным двойным узелком Прокинули два раза леску, смочили и подтягиваем. Для контроля можно еще сделать еще выше один узелочек. И очень хорошо вот так вот это все дело. Затянули. Первый крючок у нас будет на расстоянии 50 сантиметров. Между остальными петельками будет 40 сантиметров. То есть расстояние между крючками будет по 40 сантиметров. Теперь берем один кембрик, сдвигаем его к первой петельке. Отмеряем от петельки до следующей 40 сантиметров. Здесь делаем вторую петлю. Также двойным узлом перекидываем. Смачиваем и затягиваем. Ну и для контроля можно еще один узелок сделать. Также смочили и подтянули. Опять же берем кембрик следующий. Сдвигаем его к петельке. Отступаем 40 сантиметров с небольшим, чтобы еще место под петлю оставалось. И делаем следующую ну и так далее ну и вот такая вот гирляндочка у меня получилась из 5 петелек и 5 кембриков. теперь можно заняться поводками но перед тем как я ими займусь сперва надо зафиксировать кембрики а именно отрезать чуть меньше длины 5 кусочков провода в изоляции и воткнуть их вовнутрь дальше вам покажу для чего это нужно еще раз напомню, что кембрик должен очень туго одеваться именно на провод. Вот что должно получиться. Своего рода стопорочек, который спокойно ездит по леске и так не скользит. Сейчас сделаю все и продолжим. Вот такие вот бусы получились. Приступаем к изготовлению поводков. Между двумя петельками у меня 40 сантиметров, поэтому поводки не должны превышать 20 сантиметров, чтобы между собой не пересекались и не путались. Леску для поводков отрежу 5 кусочков по 25 сантиметров. Этого будет достаточно, чтобы привязать крючок и с другой стороны сделать петельку. И они будут одной длины приблизительно. По китайской нумеровке буду использовать крючки шестого номера. Ну как привязать крючок я уж не стал вам показывать, у каждого есть свои любимые узлы. А сверху делаем обычную такую же петельку, как на основной леске, двойным узлом. Также все узелки не забываем смачивать, чтобы леска не перегорела. Лишнее откусываем. Итого длина у нас получилась 14 сантиметров. Ну, примерно одного размера все поводочки будут. Сейчас закончу и перейдем к следующему этапу. После того, как все пять поводков готовы, их смело уже можно одевать на основную леску одевать их будем петля в петлю продеваем вставляем крючок и подтягиваем так поступаем со всеми пятью штучками теперь объясняю для чего я делал вот эти вот кембрики то есть сразу же чтобы крючок не мешался просто его вот сюда вот цепляем Фиксируем. И он у вас уже точно никуда не денется. А будет жестко сидеть на леске. И при забросе не будет ни за что цепляться и вам мешать. Сейчас одену все поводочки. И можно сказать, снасть будет готова. Все делается точно так же. Петля в петлю. Опять же, берем кембрик. Цепляем сюда крючок. То есть смотрите, друзья. Вот в таком положении при забросе вы уже точно никогда не зацепитесь за крючок. Они вам не будут мешаться. Это для заброски с берега. Когда снасть уже ляжет на дно, вы спокойно достаете ее за основную леску, снимаете отсюда крючки, одеваете насадку, наживку и рыбачите. После рыбалки обратно их также вот заправляете. Теперь остается это все собрать только в одно целое. Берем край лески, который без петельки, то есть с другой стороны, и привязываем его к мотовилу. Тут уже опять же, кто каким узлом хочет, таким увяжителем. Затем наматываем леску. Еще раз повторюсь, что в таком исполнении снасть именно на мирную рыбу, на карася, карпа, сазана ну и так далее. Когда домотали до вот этой петли, берем карабинчик с вертлюгом. И также делаем здесь крепеж, петля в петлю, ну, вернее петля в ушко. Продеваем вертлюк, перекидываем карабинчик и затягиваем. Такое вот крепкое соединение получается. Дальше берем резинку, Надеваем на карабин ее, застегиваем, поджимаем, чтобы было покрепче. Переходим на вторую сторону и теперь наматываем резинку. Ну вот и все, друзья. Снасть резинка на мирную рыбу готова. Можно хоть сейчас идти рыбачить. Скажу еще одно. То есть если вы будете использовать тяжелые груза, обязательно к этому грузу нужно цеплять еще контрольную леску. Желательно там 0,8 или миллиметр чтобы отдельно доставать ей груз. Груз должен вот именно для такой резинки, для тонкой, быть от 200 до 400 грамм. То есть это подойдет любая железяка, либо камень, который вы нашли на берегу, либо кирпич, ну и так далее. В одном из следующих видео я обязательно покажу, как на нее рыбачить. Ну а на сегодня у меня все. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Подписывайтесь на мой канал, если кому-то интересно. Обязательно что-нибудь пишите в комментариях. Всем спасибо за просмотр и до новых видео. Всем пока.